поехали. О ехал. Здравствуйте, здравствуйте. Хочу пройти на кормление с Регистрируйтесь, победитель. А вы сотрудник ФССП? Да. Почему вот, Потому что пожирует. Бывает. Так, я хочу пройти мини рамки этим ручным толпы. Вот здесь, смотри. Че вы палите, конторы-то? -мо, <с ten> тут стажер стоит, е-мое. Ну вы даете. Я вам что неприятен-то? Я вам что неприятен. Не, не, никаких это переходов на личности не было. Здравствуйте, мне ни Я к вам уважить на отношусь. Все, мимо рамки нельзя? Мимо рамки. Ручным досмотром Ручным досмотром. Досмотрите? Вот какие-то проблемы? А? Симуляторы есть кардио. Нет. Нет, у вас рамка, я читаю, но это вред здоровью приносит. У нас рамка вред здоровью приносит? Да. Вроде ВОЗ как говорит Кстати. обратно. Кто говорит? ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения. Серьезно? Серьезно. Сертификат покажите. Я должен вам показывать сертификат Простите, ВОЗ. Пожалуйста. А, Можно окон. мне пойти? Здравствуйте. Здравствуйте. Тергачев. Тергачев, да. да. Номер есть, все нормально. Я за требую. Да? Я хочу пройти меморандум. Нет, никак нет, Ушка нет. Вообще никак? Никак, нет. Ну это же добровольный проход. Никак, нет. Под принуждением под вашу ответственность. Здравствуйте. И удовольствие при этом представляет. Классно, да? Над людьми. Командуй. Данные помните или опять все показывать надо? Да. да. Хочу без документов пройти, хочу без маски. Да. Что, без маски вообще никак? Да. Так у вас сотрудники сами без маски валят. Да. Короче, суть да. Да. Нет. Угу. Плотника, не суп не слайда. Без угрота да. не минут. Не дам. Мы же обязываем. Чего Все доброе досвязь. Победит достоверно. Пожалуйста, убеждайте. Документа. Ну, так, его Держу. Никак не вижу. я ну, не Чего у вас каждый день новые правила, а? Нет, а что? Я всегда проходил, вот так вот в руках держал. Ну вот же вы номер есть. В чем проблема? Давайте, документы, Вот он, Вот он, пожалуйста, возьмите. Вот. Вот, все. Видите, держите. Он у вас в руках. Он у вас в руках. Вы не выполняете требования судебного общества, вы не пройдете издание. Какие именно? Передать документ. А передать документ каким этим? Нормативным правовым актом регламентируется. 118 федеральным законом. Ознакомьтесь, пожалуйста. Где там написано, что я обязан передать. Там я вам показываю. Предъявить написано. Предъявить, вот я вам предъявляю. Вы знаете, как осуществляется вот. проверка документов, нет, граждане? Данные есть, есть. Записывайте, пожалуйста. Да. Что, у вас команда поиздеваться над людьми поступила или а что? А у вас? Сейчас. Мне же рука занята, я не могу одной рукой. Наоборот вот никак? Здание, так вы же там уже там начали там. записывать, запишите, вы я одену. Под принуждением, под вашу ответственность. Это с какой-то организацией, да? Мы-то? Ну вы, вы, Я похож на какую-то организацию? Очень сильно. Да? да. Какую? А их сейчас куча, да? да. Типа сект всякий, да? Ну, ну что-то типа, да. да. Ясно. У вас, у вас предрассудки? Наверное, из телевизора. Я телевизор не смотрю. Да? А не Откуда что? вы знаете, что столько организаций? Что Благодарю вас. Как вы сказали? Антон <смех> Николаевич. <смех> <смех> Антон Николаевич, не знаю, я в пятый кабинет. Ну вот, видите, оказывается, не, оказывается, не надо давать паспорт. М? Не надо же давать паспорт в руки. Ну как, покушение? Ну, ну как по Никогда не давал, а тут надо. Я, давал вам. А? Я вам не делал послабления никогда. Нет, раньше делали, а сейчас что вы ужесточились-то? Почему я ужесточили? Я не считаю это послаблением. Я никогда нигде, даже судье, ни в полиции нигде не давал в руки паспорт. В руках держал, пожалуйста, смотрите, ознакомляются. Проходим? Благодарствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на еще? Не надо пожалуйста. Выходите. Да, да, на Заявление писал один. Выходите, пожалуйста. Костя, подожди в коридоре. Здравствуйте. Здравствуйте. Я здоровался. А, ну, я не помню. Я про себя не помню. Здоровался где? я? А до вас не дозвониться? Пять дней. Звоню, звоню, звоню. звоню. 338 же у вас, да, номер? Угу. 5 Пять дней невозможно дозвониться. А вчера же дозвонили. Просто 5... я два дня отгула брала, а мне не было на 38. И здесь никого не было? Да. С... Почему? Ну, на трубке никто нет. Должен же быть человек. А что сами не позвонили? Материал сделал готовый для окомление. Просто вам перебили, а попел позволить. Постеснялись? У вас еще не выценили, приндите. А потом чипируйте. Не согласен, но вольняйся. И это, и это вот это вот прошитое дело называется, да? Это нормально? Где печать, где нитки? Где роспись? где количество листов? Пишем, ознакомлен в полном объёме и получил... Дайте, пожалуйста, я ещё не до конца знакомился. Вот смотрю, страница-то вообще не указывала кое-где. Всё видно на последних... Листов. Ну да, вот страниц нет. Вообще, вообще не прошит. Даже ниток не видно То есть оно еще с крепками скреплено, что? Ну да, оно все с крепками. Интересно. А здесь нельзя написать вот на, этом, на моем заявлении? Нет, нельзя. На Почему? Вот здесь вот. А? На листочке, пожалуйста, вот здесь напишите. А это что? вот ваше определение об отмене судебной приказа. Ага. А, это три моих повторных... Подотательство на ознакомление с материалами дела. Они все одинаковые, но одно Шикарный ответ. Они не одинаковые, это раз. Они различаются абсолютно. И вы их. И согласно статусу в ГИЗ Жкх, ой, в этом, в Газправосудия, написано, что они приобщены к материалам дела, а по факту их тут нет. Это как-то? Лен, сделал это нарочно. Слушаю вас. Минор. Здравствуйте, Да. Алла? Да, здравствуйте. Так что, почему отсутствует? Я ну. уже объяснила вам. Нет, вы, труб, вы, вы трубки начали разговаривать. Я объяснила вам, что оно одно и то же. А, не, они не одни и те же ошибать, ошибаетесь. Там даже и текст другой, и номера другие. В чем разница? Большая разница. Я вы их покажите, давайте разницы. посмотрим. Я их не увидела, разница. Не увидели? Нет. Ничего себе. Один вот так заполнен, другой вот так, уже разница. Вы ознакомились с материалами, вы получили определение об изменении. Ну, ну вы, вы тем самым пытаетесь, как вам сказать, спрятать тот факт, что меня больше недели не ознакомили с материалами дела. И что я, и вы не реагировали на повторные. То есть всего было 4 ходатайства на ознакомление с материалом дело. Вы приобщили только одно. Это подмена фактов, по сути. Потому что в ГИЗ, в, в ГАЗ правосудия указан прямо статус. Приобщено к материалам дела номер такой-то. А по факту нет. Разберемся. Вы знакомы с такой статьей, как ⁇ Служебный подлог ⁇ Разберемся. Вот раз, разберитесь, пожалуйста. Пишите. Благодарствую. <смех> Без комментариев. Так, это себе забираю, да? Это вам Так что, приобщите? Обязательно. Охотно верится. С учетом предыдущих действий. По поводу организации посмотрите Что? на ютубе канал Сургутнадзор 2. И вам станет соест. А, это про союз советских со своих Не-не-не-не. А ну, Я, Я не сам по себе. Не. Я, Я не сам по себе. Четвертый вот. А. Вот что четвертый вам, вот с правой стороны. Вот. Я никакой организации не состою и занимаюсь только правозащитой. Безоплатно тружусь во всеобщее благо. Да. Ко мне люди обращаются, я и им помогаю. Кабинета, и инвалидам, и простым людям, инвалид. всем помогаю. А приставам помогайте. Конечно. А в плане чего? Можете Всего. Помочь? Всего. Обращайтесь, помогу. Хорошо, Обратимся. Телефоны и все контакты указаны. Сургутный надзор на Юте. Ваши все в курсе? Мне просто, видать, вам это не рассказывает, чтобы вы специально думали, что мы из какой-то, в кавычках, организации. А мы занимаемся правозащитой, строго в соответствии с законодательством РФ, не нарушая ничего. А -а -а. Да, Сергей? <связано> <связано> Видите, они тоже не общаются. <связано> а Кильжанов, что, это? Кильжанов то форму не забрал тогда. Форму Кильжанова кто теперь носит? подскажете? Ну, сами видите. То есть, это полнейший запрет на общение, на любое. Ну, Ладно, благодарствую. Всего, Всего хорошего. Ну и что там? Отменила? Вот определение. А материалы смотрела? Да. Они три моих ходатайства на повторное ознакомление не прообщили. Я говорю, а почему? Она говорит... Они типа, это, они типа это одинаковые, я говорю, в смысле одинаковые, там даже текст разный, говорю, не одинаковый, я говорю, так достань и посмотрим, не, вообще жесть. Я... Так а это они, ты что, их же предупредили, я зашел, дело уже лежало на столе, Понятно. полной боеготовностью, с 9 утра.